Такое черничное суфле для торта в домашних условиях готовится быстро и просто, а выпечка приобретает совсем иной вкус. Оно того стоит, обязательно попробуйте. Нежно, оригинально и очень вкусно. Хочу с вами поделиться простым рецептом черничного суфле для торта. Это прекрасный способ разнообразить свою выпечку, тем более летом, в сезон ягод. Я очень люблю запечь шарлотку и поверх нее веоложить суфле, вкусно и очень нежно. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. В отдельной миске разводим желатин, как указано на упаковке. В блендере же смешаем сметану, творог и йогурт с сахаром до однородности. Должна получиться довольно густая масса. 2. Отдельно измельчим чернику с сахаром по вкусу. Добавим чернику в творожную смесь. Перемешаем и аккуратно вливаем желатиновую смесь. 3. Это суфле нужно распределить поверх вашей основы для торта, дать застыть в холодильнике, а потом украсить, как вам захочется. 4. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Продукты и их количество – Далее. Желатин 15 грамм. Творог 200 грамм. Йогурт 200 грамм. Черника 200 грамм. Сахар 0,5 стакана. Сметана 150 грамм. Количество порций 4,5. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Буду скучать без вас.